Итак, всем привет, с вами Андрей, вы на канале Александр. Я сегодня вам расскажу, как же э, у нас в Скориме повысить а, можно даже на первом уровне. А, ну, в плане того, что на первом уровне это сложно. Ну, ничего сложного, но тут в основном больше денег надо, чтобы его прокачать. То есть тут не прокатит, как э, в прошлый раз с колдовством. Тут, ну, тоже система намного легче, чем прокачка, к примеру, той же, той же скрытности. А, в общем, в итоге. Ищем любой город. Желательно, кстати, Вайтран. Это первое. Ну, можно потом объяснить другие города, почему. В общем, мы ищем Вайтран. Ждем, пока магазинчик откроется. То есть до 8-9 утра они уже должны будут открываться. Сейчас пройдет время. К примеру, 9 часов. Вот она вышла у нас. То есть это у нас а Адриана Авиничи. Да-да ой я случайно Слушай, тебе не отнести, не доводило... да, все, вот, вот. покупаем у нее короче всю кожу и у нас получается здесь полоски кожи дальше сначала только у нее покупаете магазин. ну у меня перегруз блин не обессудьте и идем дальше к этому Чельку. тоже так с ним Доброго. торгуемся также кожа бах и полоски кожи бах да на это уходит много денег но некоторых с деньгами не проблема поскорее например да, золото в смысле в итоге идем дальше к кузнечному делу так сейчас так отлично вот кузнецами мы подошли в итоге это еще дальше ищем кожаная и кожаные наручи. Смотрим сейчас. На кожу используется всего одна получается на них используется всего одна кожа и две полоски у меня полосы кожи 70 и со своей кожей то есть 34 и просто на все э, эти делаем можно с пробелом э, и с левой кнопкой мыши просто нажимать это будет гораздо быстрее наделали повысили Сколько у меня было, я что-то как-то не посмотрел. Ну, в общем, повысилось на 2, на 3, может, где-то, Ну, повысилось, да. Это просто я купил у этих двоих. А также в Айтране есть еще один, у которого можно купить. Сейчас я продам и как бы мне, потому что не надо так, да бегать. бегать могу. Идем к соратникам. В общем, у него тоже есть, ну, по продажу, в смысле кожа хотите покупайте у него в плане того, что просто в Вайтре не больше, не знаю, где еще есть именно два кузнеца. планета же тут три их, просто три. Лут обновляется у них каждые вроде как два дня, то есть фулу вот так день раз и день два ждете, и у них вроде должен этот получается лут обновиться. Вот он, да, у нас. Вот что у тебя есть? также возьмем кожу и полоски кожи также на него кузнице можно также делать сразу же наручи в итоге вы так сможете спокойно повышать до ста процентов то есть ну это в плане выгоды небольшой но вы все равно их эти наручи дальше также продаете то есть как бы пофиг кожаные наручи а, это я купил. Блин. Вот. Их также продаете. То есть, ну вы тратите сколько получается? Ну где-то 600 золота, да, получается, если фул купить у каждого. И в итоге потом... это у каждого не не может быть только много ну да скорее всего так и выходит у каждого по 600 смотря сколько всего находится в общем э, такой способ есть да вот он пожалуйста это без читов без ничего как быстро прокачать именно на кожаных наручах ну естественно параллельность у вас дофига золота, делаете золотые жерель и золотые там кольца э, повышается кузнечный навык от от стоимости получается предмета а самое дешевое то, что можно купить это кожа и полоски кожи, либо вы можете вообще их фармить просто идите на охоту, то есть ничего с этим сложного. На вы идете и убивайте оленей и медведей, так что ничего сложного. Ну а так все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Андрей, вы были на канале Алексон. Всем до скорой встречи и пока-пока.